Инна Геннадьевна, ну пожалуйста, не уходите со смены. Примите роженицу вы. Я прошу вас, возьмите деньги. Молоденькая акушерка протянула женщине конверт. Заведующая акушерско гинекологического отделения тщательно мыла руки, не переводя взгляда на работницу отделения, что стояла рядом. Инна Геннадьевна только что провела сложную длительную операцию, завершившуюся уже не в ее смену, и должна была идти домой. «Людмила, я все понимаю, это ваши родственники, но есть правила. Дашка две недели как на этой должности, а там сложный случай». Инна Геннадьевна повернулась к медсестре и не сдержалась. «Не Дашка, а Дарья Сергеевна, слышите? Сейчас же вернитесь на свое рабочее место». «Извините, Инна Геннадьевна, но...» «Идите, Кротова!» Заведующая вновь намылила руки, но уже спокойно продолжила начатое. В ординаторской было темно. Только в углу, рядом с диваном, горела настольная лампа. Инна Геннадьевна прошла в комнату и остановилась посредине. Даша сидела на диване, низко наклонив голову. Распушенные ее вьющиеся волосы доставали до самых коленок. Плечи были заведены далеко вперед, словно эта молодая худенькая женщина, как кисель стекает вниз. Заведующая никогда не видела свою подопечную в таком виде. Дарья Сергеевна, с вами все в порядке? Даша встрепенулась, услышав голос заведующей. «Простите, Инна Геннадьевна, я так спину растягиваю. Ночь предстоит сложная». «Даш, хочешь, я останусь? Я в кабинете поработаю, пока будет идти операция». Голос руководителя отделения изменился до неузнаваемости. Инна Геннадьевна была ласково, говорила нежно. Дарья даже разволновалась. «Вы тоже считаете, что я не справлюсь?» «Нет, ни в коем случае. Ты все знаешь». Но у меня нет опыта, это вы хотели добавить. Дарья собрала волосы и закрутила их тугую шишку на затылке. Чтобы работать в акушерстве, а тем более в операционной, нужно четко осознавать, что ты отвечаешь за жизнь человека чаще двух. И чудо, увы, случается здесь редко. Ошибок роды не прощают. Я готова принять пациентку, Инна Геннадьевна. Пойду с вашего разрешения. Заведующая поняла, что для Даши этот разговор был слишком тяжелым. Столько дней и ночей провела лучшая ученица заведующей бок о бок. Все было – и удачи, и неправильно поставленные диагнозы. Столько пациенток, в том числе, и с патологией прошло за эти годы. Но ученица всегда была рядом с учителем. А сейчас она должна была сделать все сама. Сама принять решение, сама поставить диагноз и помочь женщине родить. Инна Геннадьевна еще на несколько секунд задержалась в ординаторской, вспомнила, как сама выбрала Королькову Дарью из десяти подающих надежды студентов. Выбрала за целеустремленность, цепкий ум и желание завершить начатое. Заведующей было уже 58. Она а более десяти лет заведовала акушерско-гинекологическим отделением, сама оперировала и из-за нехватки врачей прекрасно понимала, что специалистов Проще вырастить самой, чем найти где-то. Дарья была очень похожа на нее саму по характеру, трудолюбию, по заложенным способностям, и Инна решила, что это ее шанс. «Маша», – заведующая остановила акушерку, собирающуюся в приемное отделение. «Ты сегодня замещаешь и дежуришь в операционной?» «Да, Инна Геннадьевна, я. Если по ходу операции возникнут сложности, набери меня сразу, а лучше...» Докладывая, что там да как. Я поняла, Инна Геннадьевна. Спасибо, Маша. Не переживайте, Дарья Сергеевна у нас молодец, справится. И Андрей Михайлович рядом будет, и Марат Леонидович, и вообще, нас там много. Инна Геннадьевна напряженно улыбнулась. Она прошла к себе в кабинет и села за рабочий стол. В самом деле, и опытный хирург рядом, и анестезиолог, и если что, Маша наберет». Заведующая позвонила домой и сказала, что останется на ночь в отделении. Затем открыла папку с документами и стала читать. Мысли путались, буквы плясали. Словно принимать проблемную роженицу нужно было самой и не Геннадьевне, а не Даше. Заведующая даже вспомнила своего первого больного. Выдохнула и вновь посмотрела в папку. Для нее не свойственно было так переживать. Мимо кабинета забегал медперсонал. «Привезли», – резюмировала Инна Геннадьевна. Теперь, кроме тянувшихся минут, Инну Геннадьевну ничего не интересовало. Она не думала о себе, о своем месте в этой больнице, которого могла лишиться из-за своей уверенности в этой молодой девочке. В голове была одна мысль – пусть произойдет чудо. Первый раз самозапоминающийся, и если что-то пойдет не так, это может сломать эту девочку, застопорить и загубить, еще не начавшись. Позвонила Маша. УЗИ плохое, Инна Геннадьевна. Точнее, требовала заведующая. Экстренное кесарево сечение и еще. Ну, из-за плода, ну, или из-за халатности не увидели огромную эпителиому. Точно доброкачественная. Так Дарья Сергеевна сказала. Она сама смотрела пациентку. Я побежала, кровь закажу. Давай, я позвоню. Иди, готовь пациентку. Какая группа? «Первая Инна отрицательная!» Инна Геннадьевна, сама того не желая, надрывно цикнула. «За что? За что это девочки все сразу?» Инна Геннадьевна тыкала на экран телефона. Пальцы не слушались. Дальше стрелка на больших белых часах на стене замерла. Инна Геннадьевна закрывала глаза, открывала, а стрелка не двигалась. Нужно было как-то отвлечься. Ходить из угла в угол не помогало. «Кофе!» – решила Инна Геннадьевна и подошла к небольшому столику. Телефон радостно начал наигрывать мелодию. «Да!» – заведующая кинулась к телефону. «Кровь в достаточном количестве, Инна Геннадьевна. Звонили из банка крови». «Хорошо, спасибо!» Кофе не помог. Вторая кружка тоже. Инна Геннадьевна села на небольшой диванчик рядом со столиком, откинулась на спинку и закрыла глаза. «Ина Геннадьевна!» Маша дотронулась до плеча заведующей. «А что?» Женщина подскочила. «Не смогла вам дозвониться, сама пришла». «Что нужно, Маша, говори скорее», – кричала Инна Геннадьевна. «Разбудила? Хорошо, что вы поспали, а то меньше кого опять требуют дополнительные уколы». «Маша! Операция прошла хорошо, даже отлично. Андрей Михайлович в восторге от Дарьи Сергеевны. Да думаю, он сам вам расскажет». Она все сама, он только помогал, спасла и мать, и ребенка. Ина Геннадьевна выдохнула. Маша ушла, заведующая посмотрела в зеркало, поправила прическу, сменила халат и вышла из кабинета. Часы показывали семь утра. Ина Геннадьевна, тут у нас папочка один, все рвется, вас увидеть!» Маша выглянула из-за стойки приемного отделения, обратившись к заведующей. Ина Геннадьевна, спасибо вам, спасибо!» Молодой мужчина тряс огромным букетом перед собой. «Я уже думал, уже был готов, что спасут кого-то одного». Глаза его увлажнились. Инна Геннадия улыбнулась. «Ну-ну, это вам. И второй доктору, что проводила операцию». Мужчина спохватился, схватил второй букет, лежавший на скамейке. «Вот», – протянул он цветы. «Очень приятно, спасибо. Это наша работа» и я рада, что все прошло хорошо. Удачи вам!» Инна Геннадьевна взяла букеты и кивнула, прикрыв глаза. «Я буду в ординаторской», – обратилась заведующая к медперсоналу за стойкой. В кабинете горел свет, слышались громкие возгласы. Инна Геннадьевна открыла дверь. Андрей Михайлович что-то горячо обсуждал с коллегами. «Смена заканчивается. Анекдоты травите?» – спросила Инна Геннадьевна. Куда там операцию обсуждаем? Сегодня ночью была пациентка с драматическим диагнозом, но Дарья Сергеевна прямо волшебница. Быстро, четко все сделала, и теперь мы имеем наличие маму и пацана. Из серии: Не ждите чуда, чудите сами. Все рассмеялись. Так-так, хочу услышать подробности, где Дарья Сергеевна. Инна Геннадьевна осмотрелась по сторонам. Я тут. Обыкновенная операция, как в школе подтянула вверх руку девушка. «Я же говорила вам, чтобы не волновались. Все прошло отлично». Дайна Геннадьевна, теперь вы можете спать спокойно. Пришли на работу, а тут все отлично. Обыкновенное чудо», – Вмешался Андрей Михайлович. «Да-да», – подтвердила заведующая, не уточняя, что сегодня она ночевала в своем кабинете. «Дарья Сергеевна, держите, поздравляю. Это вам от благодарного папочки. Огромный красивый букет заведующая подала девушке. А этот, Маша, поставь в ординаторской».